Привет, с вами как всегда Антон. Сегодня я подготовил для вас очередной выпуск с потрясающими дрифт-тачками. Каждая из этих машинок имеет уникальный стиль, историю и неповторимые возможности на дороге, которым позавидуют даже некоторые полномасштабные модели. Уверен, вам будет интересно, поэтому скорее ставьте этому видео лайк, подписывайтесь на канал, если еще не подписались, не забывайте про конкурс в конце видео на 1000 рублей и айда начинать! GTR. Когда любители машины, в частности фанаты гонок, слышат эти три буквы, перед ними определенно всплывает силуэт одной единственной машины, одного единственного трушного Nissan. Однако сегодня я покажу вам еще кое-какой GTR, тачку, которую лично я вообще увидел впервые. Тем не менее, это не помешало мне офигеть и запомнить ее навсегда. Перед вами раритетная и обалденная моделька, обладающая не только уникальным внешним видом, но и целым морем разных фишек. Тут вам и сборка, либо разборка каждой детальки, и возможность заменить колеса на более крупные и крутые, и обалденное управление. В общем, смотрю и никак этим ГТРом не нарадуюсь. Кстати, напишите-ка в комментариях, если вдруг кто знает, что это за машина. Буду очень вам признателен.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 Я с тобой свяжусь в течение суток, и ты заберешь приз. Ну а вам, ребят, удачи. И всем пока!